Всем привет дорогие друзья, давненько мы не снимали видосики, как раз сейчас у нас перед новым годом хороший опять топовый проект, который уже дал неплохие иксы на старте, я думаю сейчас будет небольшой откат и он даст опять хорошие иксы, только-только что запустился, называется Age of Goods. в общем это у нас будет игра, PvP, PvE, все построено на блокчейне, также здесь потом будут еще NFT, -шки. в общем и, соответственно, здесь мы точно так же можем еще заниматься стейкингом. И чем больше мы держим токенов, тем больше мы получаем, опять же, для себя. Вроде бы как, ну не точнее, вроде бы как, а на самом деле мне в это тяжело немного верится, но, тем не менее, если посмотреть по другим проектам, да, которые мы образовывали ранее, в принципе, все делают одни и те же ребята. Ну, это как бы не совсем оттуда, но, тем не менее, вместе они партнерство имеют. Блин, серьезные бренды у них, э, с которыми они, получается, ранее работали. Э, прям именно топ-топ, и лучше не придумать. Э, соответственно, поэтому так и стартует хорошо монетка. Только что запустилась, торгуется на PancakeSwap. Там сейчас, как обычно, заоблачный у нас э, получается оборот. В принципе, как и раньше, все листинги уже есть. Что у нас дальше Ну опять же тут гильдии, пвп или Там и тому подобное Это у нас как бы более карточная игра Аудит есть Как вы знаете Всю эту компанию. аудит здесь уже Пройден, с аудитом все хорошо у нас По игре конечно же ждем когда будет игра Полноценно работать Потому что сейчас только-только произошел запуск Соответственно Будем наблюдать Возможно и поиграем сразу же Главное, как говорится, успеть вовремя и чтобы немного повезло в плане выбора героев, какие там герои вообще выпадут. Соответственно, этими героями потом качать себе баланс. О чем я говорил, у нас там стейк да, определенный будет. Чем больше делаем, тем больше, соответственно, и получаем. То есть у нас будут залетать нормально токены. Распределение токенов, а, всего 270 миллионов, да, и они по, по процентикам раскидали, куда маркетинг, куда экосистема, куда еще что-то и тому подобное. Молодцы, как бы здесь они раскидали, в принципе, нормально. Также инвесторы, партнеры, а, блин, ну на самом деле здесь очень много партнеров данного проекта, как вы можете наблюдать, и все эти партнеры довольно-таки серьезные что говорит опять же о том, что проект не какая-нибудь пустышка, которая там поработает неделю и закроется. По Получается по аудиту, и здесь у нас более-менее все нормально, проблемки каких не наблюдается. В телеграме у нас 80 тысяч плюс человек, это просто вздуреть можно. То есть это все активные люди, как вы видите, сейчас в данный момент в онлайне 14 тысяч человек. Твиттер у нас 77 тысяч человек. И точно так же начинает как бы раскручиваться. Сейчас, я думаю, за день, за два до Нового года, я думаю, здесь уже будет около сотки. То есть, что хочу этим сказать, что проект очень интересный, все листинги имеет, все уже позалетало в топ. Цена сейчас у нас, как обычно, старт памп небольшой откат идет. Будем сейчас за этим, за всем наблюдать, как у нас будет держаться цена, чтобы было и хороший момент для себя сделать определенный закуп. Как бы с этим у нас здесь э, все понятно, все просто. Точно так же на Dextool, когда мы сейчас зашли и лянули. В общем, ребята, партнеры серьезные. Ждем, когда запустится полноценная, полноценная игра. Будем за всем этим наблюдать. Но сейчас надо ловить момент, где купить вовремя токены и потом продать. То есть можно сейчас сыграть немного в шорт. Купили, продали, перепродали. Довольно-таки интересный проект. Посмотрим, что будет далее. На этом у меня все, так что ставим пальцы вверх, подписывайтесь на канал. Всем удачи, всем пока!